Итак, украинские патриоты провели митинг у стен завода Харьковского тракторного завода, после которого этот митинг трактовали как рейдерский захват. Почему так трактовали, что на самом деле произошло и какое обращение у активистов. Наши сегодняшний инспекторы Андрей Шеметько, представитель общественной организации «Сотня Лева», Виктор Турченко, штаб общественной организации Гражданская оборона Харькова, Дмитрий Маринин, депутат Харьковского городского совета. Начнем на сотни лев, потому что именно на вас делают акцент. Расскажите, что на самом деле произошло, какие цели вы преследовали. Ну, все увидели, что там произошло. Нам у меня рейдерский захват завода, хотя это совсем не так было на самом деле. Все мы увидели. Никто его не захватывал. Там было порядка девяти представителей СМИ, все было мирно. Были представители правоохранительных органов. Просто попросили, были заданы руководству завода ряд вопросов о том, что на данном предприятии, по нашей информации, был, находилась военная техника, мы задали вопрос, он нам ответил, за что никто мы мирно не захватывал это предприятие. То есть сами... что все расписали смешу, мы как бы рейдернули этот завод. На самом деле было все совсем не так. То, что может сотня лева как бы выступила, показалось, что как бы. С силовой стороны, может, как бы угрожающее, не знаю, все было такое, мы присутствовали только для того, чтобы создать там физзащиту нашим патриотам и тем организациям, которые с нами были. У нас были военные вопросы к директору, у патриотов наших тоже были и тех организаций, которые присутствовали, вопросы по украинизации завода этого по э, э, нахождению тех элементов, элементов и э, действительно тех, как как объяснить, коммунистического, да, коммунистического да? характера тех или ну, иных. Вот поэтому мы и пришли. Потому что была информация такая, что на заводе э, завод на сегодняшний день выпускает военную технику, которая... В дальнейшем реализовывалась через, да, через страны Евросоюза и, опять же, покупалась Россией, заходила и, и использовалась в войне против нас, и поставлялась в ВНР и ДНР. Мы получили адекватные ответы. При нашем общении с директором завода случайно увидели, у него на столе увидели какую документацию. Потому что возникли сразу там вопросы. Была док документы, вы видели военной техники. На этих листах были поправки какие-то непонятные, пушку там установить 28 миллиметров, поменять на такую, на такую, на такую. Но это уже не надо разбираться, это будет соответствующий орган. Мы осветили это, только и все. какие вопросы может Да. Значит. Что бы я хотел сразу сказать в для всех присутствующих корреспондентов? Я хотел бы, чтобы здесь никто не воспринимал то, что эта пресс-конференция наша, это какая-то попытка оправдать или обеить себя. Могу сказать сразу, в нашей стране сегодня много лжи. И та самая ложь, которая была распространена некоторыми СМИ, я не буду уже говорить про СМИ Российской Федерации, Та ложь которая была изложена в обращении коллектива завода к президенту мы хотели бы сказать и андрей уже начал мы хотели бы сказать для чего на самом деле туда пришли активисты патриоты ну есть информация есть информация что на заводе который сегодня ни для кого не секрет хозяевами которых являются российские граждане российские миллиардеры, на этом заводе находится военная техника. Мы, как люди, не бойдужие к тому, что происходит сегодня в Украине и в Харькове в частности, решили приехать, поговорить с директором абсолютно открыто. И нас завели на этот завод заместитель директора по безопасности. Не было никаких врываний туда каких-то. Нас спустили абсолютно мирно. Мы зашли, подождали, когда к вам вышел директор завода. Задали ему несколько вопросов. Вопросы были следующего характера. То, что я перед этим сказал, это про наличие военной техники. И э, были вопросы такого плана. Почему же вы, как э, предприятие, которое находится на территории украинской Украины, не э, Сегодня не инициировали выпуска военной техники для оборонной промышленности Украины. Нам было сказано директорам, что они обращались полгода назад, были даже у Яценюка, и сидят ждут, пока Яценюк там что-то им поможет или не поможет, якобы у них нет лицензии. И последний раз они такую продукцию выпускали в 7-8 году. Пока я задавал эти вопросы и шла беседа, увидели на столе, причем это было видно на столе у директора завода, увидели фотографии, которые лежали на видном месте. Конечно, мы задались вопросом, если предприятие в 7-8 году последний раз отпускало военную технику, то почему эти фотографии сегодня находятся у вас на столе, на видном месте, причем, как вы видите, вот я показываю, это военная техника, которая производится, я так понимаю, в России, на ней нарисован российский флаг. Также есть 2С1, здесь гвоздика, это боевая машина, которая сегодня ЛНР и ДНР воюют против нас, против наших украинских. Таких фотографий было очень большое множество, и поэтому мы задали вопрос директору абсолютно закономерно, что эти документы делают на столе. Потом нам было отвечено, что якобы они в пятницу, то есть сегодня, как раз когда мы даем пресс-конференцию, ждут заместителя начальника РНБО, председателя РНБО, для того, чтобы рассмотреть вопросы выпуска данной техники. Слова словами но, знаете как, мы словам не верим, и особенно тем, после того, как мы оттуда ушли и пишут про какой-то рейдерский захват рассказывают о том, что там завод на грани остановки ну это чистое вранье, это ложь и поэтому мы соответственно тоже не остаемся в стороне, кстати, вот хочу показать, если это рейдерский захват, кстати, многие из, из СМИ вот тут видно камеры. Кто-нибудь когда-нибудь видел рейдерский захват с огромным количеством СМИ, камер и всего остального? Есть, приглашенных приглашенных да, специально. Вот мы с открытыми лицами общаемся с дирекцией завода, с заместителем по безопасности. То есть э, таких фотографий много, и вы видите, что ни одного из нас там нет. В Балаклаве мы все абсолютно с открытыми лицами и все задавали абсолютно закономерные вопросы, на которые получали ответы. Так как сегодня мы видим, что, мягко говоря, начинается какая-то контратака, причем ничем не обоснованная, обращение к президенту, мы с общественностью решили на основании всего, что мы там увидели. На основании всего, что мы там услышали, мы сделали обращение к первым лицам государства, к президенту, премьер-министру, генпрокурору, начальнику СБУ и главе Харьковской областной администрации, которые слышали те факты, которые мы видели при посещении завода, и попросили их, как первых лиц, в том числе и президента, как главнокомандующего, проверить э, спевробытництва керемництва Харьковского тракторного завода с Российской Федерацией и в разе подтверждения даты ему належную, политичную и правовую подседку. И последнее, что хочу добавить, здесь фотография, сделанная вчера, почему-то абсолютно на фасаде завода ХТЗ, там, кстати, патриоты повесили флаги украинские, там были только флаги ХТЗ, там исчезли сейчас абсолютно все флаги, исчезли все ордена, которые висели. Ну там ордена были, естественно, господином, не господином, а с товарищем Лениным. И за году было поставлено, скажем так, такой ультиматум, что давайте, у нас же идет декоммунизация, у нас есть законы декоммунизации подписаны. Поэтому будьте любезны, снимите. Но что-то они так, по-моему, сильно постарались, что вместе с орденами сняли украинский флаг. Я думаю, что патриотам придется туда поехать и вернуть украинские флаги на то место, на котором они должны быть. Спасибо. Виктор Турчанов. Я хотел бы, бы все-таки вернуться к открытому листу, который написал пан Губин, директор этого завода КТЗ, который считается сейчас ПО. Белгород-ХТЗ, еще раз, ПО, Белгород-ХТЗ, везде и сюда, и вот так вот. Так вот, среди всего прочего, э, о том, что войдут наши активисты, там заправится такая проблема. Э, люди, которые своей победительностью гамблять светлое имя, небесное сотни и патриотики, которые загинули за наиболее. Минуточку. План Губин. Какое он имеет право подобные слова писать? Я не знаю, есть у вас там функция, что пипикова. Я уже выскажусь до конца, наверное. Так вот. Так вот, вот подобная чушь навевает на определенные мысли. У нас создалось сейчас впечатление, что территория завода сейчас используется нашими врагами как очаг сепаратизма. Ни больше, ни меньше. Повторяюсь сейчас. раз. А чем сепаратизм? Дальше. В соцсетях. Читаем из Петербурга. Пикеты по словам Губина, правосеки начали накануне и проводили в течение двух часов. 14 до 16 по местному времени. И около 17.30 активисты повторно вернулись на завод. Они заблокировали предприятия по периметру. И держали осаду до трех часов ночи. Ага, боевые действия? Или что это? Что хотел сказать данный автор? Ну еще такое вот, подтверждение маленькое о том, что это из той стороны, со стороны агрессора. Они пишут, религистка так и стали со стороны людей, которые называли себя представителями левой сотни. Левой сотни. Вот тут смеются в зале. Все в Харькове, хоть и русскоязычные, но прекрасно понимают, что сотня лево, это сотня лево. И только за нашей границей могут вот так вот сформулировать. За Показывать, за пареприкой, <соспорядок> так точно. Да. Сотни, видите, левой сотни. Ну левая справа, и левая уже появилась. Правая север, левая сотня. Да. <соспорядок> Все видит. Далее, более того, еще там вот такая надпись мне очень понравилась и интересная. Но Министерство юстиции России России внесло правый сектор в перечень запрещенных страниц организации. Какое имеет отношение господа, агрессоры, законы России на территории Украины, я хочу, чтобы в конце концов поняли, что Украина, Харьков. Это одна целая держава, она была, она есть и будет таковой. Любому лодку березем, кто придет на эту территорию. У ну, меня, собственно, наверное, сказал все, что хотел. Да, там, Ирина, я бы хотел, чтобы добавил еще Андрей. Дело в том, что вот как раз Виктор зачитал о том, что там кого-то зацепили в 17.30 или во сколько, до трех часов ночи, не давали им бедным работать. Я думаю, Андрей сейчас расскажет. Что же было на самом деле, Андрюш, пожалуйста, расскажи. Я и сейчас расскажу. И где еще пословно. Да, конечно, я, я переставлю его поближе. Если вы. Да, а, я один. сейчас добавлю. И вот очните, вы были вооружены, и вообще, нет, что, нет, что, нет, что, нет, что, нет, что искупало людей? Вы понимаете, людей? но мы не имеем права. И так тяжелое время. Сейчас, если мы начнем ходить, хоть у нас и воюющая сотня с оружием, это второй вопрос, второе Мукачева, но нам тут никто никому не будет. Вы уж прекрасно понимаете. Хочу добавить к Виктору словам. Что, что в этом письме? Что сразу после того, как мы посетили завод, э, написал Life news э, новости в России? Все там, там есть определенные слова, там сотня львия, все, все присутствует тому, что даже это письмо, ну это, конечно, это, я так думаю, что это письмо готовилось тоже не у нас туда, не дирекции завода, а это был сброшен оттуда шаблончик, и он конкретно пошел на президент. Что касается того момента, что мы второй раз вернулись, да, действительно, только закончилось, все вроде бы поговорили, пообщались, директор все объяснил, все как бы, все нормально, задали вопросы, пошли, не успели мы доехать туда-назад э, до базы, сразу звонок оттуда же под от сотрудников завода, говорят, есть такая ситуация, мы подозреваем, что директор сейчас готовится выезжать резко на Москву. Собирают какие-то документы, что-то, мы как бы заволновались. И говорят, поступила информация, то, что он вам говорит в пресс-конференции, что у нас нет тепловизоров и того, это действительно все присутствует. Мы поехали, сразу же вернулись, не доехавши, пока она еще по горячему, зададим два вопроса и все. Приехали туда, вызвали там охрану, начальник караула, Говорят, директор уехал. не может быть. Мы знаем точно, что мы. Позвоните ему. Связали меня с секретарем. Я связался, а секретарь говорит, он уехал. Хотя секретарь черный, обычно же он, она последняя уходит. Правильно? Директора нет, уже секретарь должен быть дома. Ну, начали то, они шмарили. Сейчас мы позвоним начальнику карамула. Сейчас мы согласуем. Я говорю, вопрос. Возьмите старших, проведите нас в кабинет. Покажите, что ли нет. Мы развернулись и уехали. Нет, поднялся такой... Кипиш очень серьезный. Вызвали все, позвонили куда только можно. Звонили все службы мира, я вам скажу. Все думали, что мы нападаем, вернулись, что дожать, что не и ничего. Просто... Им так и сказали, задали вопрос. Да, прождали минут 30, все мирно, сидели там с охраной, разговаривали. Приехал э, кто-то с чином местного райотдела, по-моему, заменил начальник. Мы попросили в присутствии, вышел начальник караула, говорит, давайте мы вас замом сведем. Вопрос у него пускай скажет, вот, зашел там начальник, зашел начальник караула, зашли, я зашел и со мной еще один, мы никому не брали. И зашел наш стример, тот же идет, мальчик, который разговор записать должен. Поднялись туда, зашли к начальника, спросили, где директор, он же, он уехал, говорит, а проходили возле кабинета. Ну, я ему задал вопрос по тепловизору. Он говорит, да нет, у нас ну, смутно ответить. Мы выходим уже. Я говорю, откройте дверь, прошу. Он открывает дверь, она открыта. Он говорит, о, открыта дверь. И мы все заходим и тут по а директору. Мы снова встретились. Тут я говорю, мы же, что вы говорю, позвоните, в телефоном даже решили мы могли тот вопрос решить. У нас есть вопросы, говорю... Мы увидели, что но ну, у него действительно было чемоданное настроение, а то он испуган. Я задал вопрос по тепловизору. Я говорю, у вас есть? И он может там суматоху. Да, у нас есть 500 тепловизоров. 500 на заводе в тот момент, когда действительно... Вы знаете, что проблема номер один, волонтеры уже и солдат не так еда и одежда волнует, как эти средства ну, для ведения выдает а тепловизор и приборы ночного едят. Но ну, мы там пару технических вопросов задали, можете, мы не можем оборудовать это спец такое, но на башне там э, перископного вида, это. он бы мог нам ответить тогда на, э, на встрече дневной. правильно? Ну, два часа назад он бы мог сказать, что все это есть, мы там тут, он же этого не сказал, действительно информация подтверждается. Поэтому запроживаю, что сердце завода это не сам завод. Те э, оборудования, то те здания. Это действительно тех документация. То самое серьезное, то, что низ на этом заводе, э, который на сегодняшний день является режим на И Если вы эту документацию, все, завода нету. Завод очень серьезный. Потому как бы мы хотим своими действиями не показать, там, что мы там захватами, пытаемся отнять. Что Действительно, в такое тяжелое время, пускай руководство подумает, хотя бы хотя мы знаем, что акционеры россияне, ну и что, ну, пускай кто угодно, ну и завод по-нашу, украинский, правильно? Все равно он как-то должен работать на наш, имея возможности на наш оборонпром, правильно? Пускай договариваются, ведут переговоры с полтораком, с министрами, с этим, и мы же можем тут ремонтировать технику, этот завод может делать все. Начинает тепловизор и кончает, тем более он территориально находится, вы же понимаете. А у нас такие проблемы. Да, находится там техника, та, на балансе у них и танки, и БТР, эти, же они не могут использовать. Ну, понятно, не наше право в этом режимном объекте разбираться, но мы только всего лишь толкаем, чтобы быстрее шел диалог между сотрудником завода, руководящим составом и нашим правительствам. Ну, да. да? Мы сейчас переходим к вопросам, и по ходу вопросов будем еще я компенсировать. Еще, я еще хотел, если вы позволите, я забыл сказать сразу, в очаговании и розпочек выколотил АТХТЗ, и такой гарный, такой красивый подпис, то есть от а имени двух, двух тысяч человек, которые остались на сегодняшний день там, вот этот человек расписался. Той, да? Человек, э, ну я так понимаю, видимо, Кубин, он же у нас всех представляет, все это человек, это, извините, живый и здравомыслящий человек, угу. по-другому не скажешь. Так вот, э, кто-то коллектив, никто и ничто не пытается у вас забрать работу. Более того, мы как активисты, как граждане города, хотим чтобы завод работал процветал и выпускал достойную технику и дальше и создавал рабочие места ну и кроме того вот в том формате что чего происходит в ответах письмах мы видим что это наверное очаг сепаратизма на территории завода созданной дирекцией и политикой ну, извините произносительно слово культурное мебель да и уроза вашей безопасности прежде всего безопасности ваших детей безопасности ваших внуков вот собственно перейдем Спасибо. к вопросам а, Тен. А, Тен. А, насколько я помню на следующий день после вот этих событий планировался весь губернатор состоялся ли он и, и какие результаты да действительно планировался я не секреты, я вам и говорил, но на сегодняшний день губернатора нету в Харькове. Он уехал, и мы планируем, он с понедельника должен быть тут, а где-то может в понедельник вторник, когда нам назначат, мы будем встречаться с Правильно я понимаю, что сразу после этих событий это были российские трое. Массовая атака в Гроз именно. На... Санкт-Петербург. Лайф Ньюс через час уже более 10 тысяч было. Сюда более комментариев, комментов в санкт У меня детщики специально поработали. Спасибо огромное им. Светлана Лобля, прошу вы же сами читали, вы читаете то, что они дали сразу, говорят, что правый сектор напал во главе с активистом Андреем, пытаются отнять за них. Нет, вот. ну нет у них будет. в России правосеки и бандырцы. Они больше никого не знали. Я думаю, что Почему? это Уже был украинский а? флаг. У меня выше нашего Шилова у нас сотни, был украинский флаг, красно черный Но это ну, не совсем, как бы, что это правый сектор. Да, мы с ними общаемся, мы дружим с ними. Вам скажу, но сотня Левов, все откройте интернет, почитайте, это воюющая сотня, по сегодняшний день, где наши ребята и по сегодняшний день принимают участие. Мы сами были, к тому вам скажу, начинали со Славянска, мы были на третьем блокпосту, когда все это начиналось движение, мы начинали оттуда. Потому как бы мы остались в этом движении. Но мы аполитичны, никуда мы не лезем в политический. Нам просто обидно за то, что ну, за наш народ действительно, что ребята гибнут, к чему мы уже и так много вопросов у всех, за что там страдают эти пацаны, которые воюют. Вы... Ну, наверное, так ну, Изначально, насколько я понимаю, это э, инсайд самого есть несколько источников откуда это поступало? да я же вам не рассказываю я могу дискуссировать часам я могу дать ту информацию которую каждый из вас э, торговый дом все вы знаете который э, у них находится э, мы можем тоже задать вопрос почему работники и менеджеры торгового дома да являюсь членом вернее жителями россии полноценным официальным с паспортом россии получает по 30 тысяч линий. Я не думаю, что у нас такие дураки тут молодые, которые не могут продать кому-то эти трактора. Да, хорошо, что эти трактора помогают российскому э, агропрому, тем э, фермерам мы эти, мы получаем за это деньги, деньги используем, но мы против того, чтобы военных не было там никаких и технических моментов, и, ну, вы поняли, всяких. Такой помощи, это против, потому что это все идет против наших смысл, -то, да, того, что сейчас идет. Смысл это идет. Ага. Есть еще вопросы? Тогда у меня уточнение Дмитрию Маринину, потому как основной общественной силой указана левая сотня. Да? ЛМ, Нет, 40, 40. я 40. говорю о том, что прозвучало в российских средствах массовой информации. На самом деле, сколько общественных организаций и активистов принимало участие в том митинге, который проводился? То есть, можете знаете, перечислить? Знаете, знаете, всегда, всегда мне почему-то задают такие вопросы. Считают, что депутат Маринин руководит всеми общественными организациями ЛИБУР. Нет, я так не Я, считаю, я вам хочу ответить так, да, Ирочка. Я на, на это мероприятие приехал скажем так из э, совершенно случайно я понимал что там будут патриоты для чего они туда приехали я хотел бы узнать я когда узнал то я естественно поддержал их стремление их и хочу вам добавить что я вчера смотрел эту публикацию Life News их видео они четко скачали это видео с чьих то съемок какого-то из каналов харьковских. Потому что там справа я увидел YouTube, а слева, видимо, плашку они и затерли или как-то там, как, ну это их там тонкости, -то я не делали, знаю. Да. да. Ну, то есть абсолютно было... Изначально каждый мог бы подумать, что Life News присутствовала именно на нашем диалоге с директором в тот момент, когда мы там были. Но это полное вранье, и все, что они там написали, как всегда Life News, ну это гав News, да, мы понимаем, ну, Собака гавкает, а караван идет. Пусть они там продолжают гавкать у себя, а мы будем делать свое дело, и защищать Украину и продолжать, знаете как, вот, защищать именно тех, те патриотические стремления людей, которые сегодня есть, а не чьи-то там амбиции, каких-то российских олигархов. Хорошо, Дим, Виктор, скажите вы, кто был из активистов, не только Ша, «Сотня Улева», приходила разговаривать с директором завода. Ну, сложно сказать. Там было, наверное, более 10 организаций различных. А так вот, для, для молодых крестницей. Ну, примерно страна. 10, да? То есть не одна сотня, но ну, Там 10. были ли да, социалисты, нет, нет. там было, были волонтеры различные. Харьковская были... фунта, тех, что я видел. Харьковская фунта, схидный корпус да. грамматской объединения, потом да. а, а, а, а, а, штаб все, гражданской да. обороны Харькова. Вот это три, тихо я так помню. Дисныця. это четыре. Кто еще? Ну это те, что попались. ну вы поняли. Вот те, Вот что... я вам а, купил, я... только без нас четыре назвал. Скажите, пожалуйста, Вы сказали о том, что важная документация. Кто-то поддерживает связь с сотрудниками завода, наблюдают за этой очень важной Ну, конечно. Она... Это, я Вам не скажу, это закрытая информация. Это те, что нас люди информируют, те люди, которые действительно понимают изнутри, вот что там творится. И мы понимаем, что и Губин, наш украинский человек, а не русский, тоже там попал, как говорят, в маргарин между этим всем. Но, тем не менее, на все равно же задумывается, вот, вы поймите, вот такой завод, хоть и собственники, они там уже, но пускай они получают прибыль, но не лезут, это украинские дела, правильно? Завод, но имеет военные военной и не помогать, и ничего не делать, тем более мы прекрасно понимаем, какие оборонкой выделяются деньги, да? Тем же самым нашим людям пошли бы эти заказы. Заказываю непонятно куда, какие деньги Прочисляю, у нас такой заводящий стоит тут Есть еще вопросы? Ну кстати, первая проверка будет Нам же директор сказал, точнее его Зам не сказал, по безопасности Что в пятницу, то есть сегодня Должен быть секретаря РНБО Как раз на тему вот этих вот Самых фотографий Вот мы наверное и зададим, я думаю, да В понедельник, вторник директору завода Ну что, приезжали с РНБО или нет? И что же вы, если приезжали, решили? Я думаю, что это не будет большой военной тайной, потому что мы понимаем, мы их ждали раз с такими фотографиями, значит, они должны были что-то обсудить. Может, им нужно какое-то содействие харьковской общественности или содействие губернатора, с которым тоже будут общественно встречаться, на тему того, что, ребята, давайте вы подсуетитесь, как я им говорил. Если уж вы зарабатываете деньги на территории Украины, то пусть ваши миллиардеры возьмут вложат там, десятка-два миллиона долларов. Для них это, знаете, как в зубах поковыряться. И все, и начнем производство. А если вам нужно, чтобы мы обратились к премьер-министру, у вас нет лицензии на производство техники, мы и за этим вам обратимся, и поможем вам. Обратимся к яценику и скажем, давайте ускорим им выдачу лицензии для того, чтобы военная техника начала производиться на этом заводе в течение максимум трех месяцев. И все. Я так понимаю, первый шаг уже сделан на обращение к... Первым лицом государства написано. Следующим вы, вы просто наблюдаете, что происходит. Контролируем. Просто Объезде наблюдать, и... это просто наблюдать. А влиять на процесс, это значит влиять на процесс. Хорошо. Спасибо большое. Надеемся, что вы добьетесь э, какого-то резонанса не только на российских терринах, так сказать, но и от украинского правительства. Спасибо. Спасибо.